Всем привет, с вами блог фрилансера, рубрика дизайн соцсетей. И в сегодняшнем видео уроке мы будем создавать вот такой вот шаблон для постов, который можно использовать как для инстаграма, так и для ВКонтакте. Шаблон подразумевает под собой то, что вы либо ваш заказчик может в любой момент изменить текст на шаблоне без особых усилий. Текст либо фотографию, также цвета. В конце покажу, как можно это делать для тех, кто еще не в курсе. Итак, давайте переступим. Начнем с создания основы для фотографии. Рисуем наш квадрат на новом слое, где будет отмечаться фотография. Баннер действительно простой сделать можно буквально минут за пять, наверное. Тут Главная идея и реализация. Так, ой, что-то я создал лишний слой. Выберем заливку, темно серую. На самом деле неважно, какая она у вас будет, и создаем квадрат на нем будет располагаться наша фотография для начинающих я советую повторять просто мои действия и постоянно с каждым шагом вы будете улучшать ваши навыки в дизайне не стоит так посмотрели таки это легко в принципе можно не делать или и так понятно просто возьмите и повторите то что делается слева располагается у нас плашка для текста на нем у нас будет название группы либо паблика. По идее оно остается у нас статичным, то есть не меняется. Снизу будет располагаться у нас текст, ли заголовок либо тема нашего поста. Она будет редактироваться. Так, чуть-чуть увеличим размер. Снизу будет у нас текст, топ 10 моделей в нашем случае. На самом деле, неважно, какой у нас будет текст. Для демонстрации заказчику, например, можно добавлять любой из его тематики. Я не советую использовать рыбный текст, там просто наугад набирать, бог какой текст. Лучше брать из тематики. Так, шрифт. Play Fire Display. Италик. Так, поставим на русский. Сделаем белым цветом и поменяем интернель быть на 30 Нет, на 45 думаю маловато эти у нас слишком прижимаются друг к другу буквы надо чтобы было идеальное соотношение не слишком далеко но и не слишком близко друг к другу располагался первый и второй столбец включим направляющий ctrl h и выровняем наш текст вот по этой красной плашке Текст можно чуть-чуть уменьшить. И раз уж мы начали добавлять текст, давайте продолжим. Здесь у нас будет модный паблик, название предполагаемой группы. Шрифт здесь уже поменьше. Где-нибудь на... крутим колесико мыши и настраиваем размер букв и отражаем его по вернее поворачиваем 90 градусов против часовой стрелки зажимаем Ctrl на плашке выравниваем по центру наш текст так еще один текст справа у нас будет располагаться название рубрики в нашем случае рейтинги например рубрика юмор и интересные факты и так далее, это может тоже заказчик менять, в зависимости от случая. Ctrl-T здесь же наоборот, поворачиваем на 90 по часовой стрелке. Выравниваем тоже относительно текста мой паблик и место для фотографий, мне кажется, делать чуть побольше. Всегда соблюдайте пропорции, чтобы, например, расстояние здесь и здесь совпадало, слева и справа тоже. В этом залог успеха вашего дизайна, даже если элементы располагаются немного хаотично, как вот в этом случае, картина все равно будет смотреться целостно. Здесь будет у нас хэштег. упс не то да что ж, промажу вот шрифт ну здесь можно сделать пожирнее возьмем мюллер black хэштег повернем также по часовой Здесь цвет будет у нас другой акцентный. Можно такой голубоватый сделать. Слово рейтинги лучше чуть-чуть потемнее сделать, чтобы он не так сильно бросался в глаза. Это все-таки второстепенный объект. Главный объект у нас идет заголовок. Снизу располагаться у нас будут элементы, которые задают общий стиль нашей картине. Цвета соблюдаем цветовую схему. Здесь круг. Побольше сделаем обводку где-нибудь на 10 пикселей. И рядом треугольник. фигура многоугольник стороны 3 обводку красную так и на 8 пикселей думаю хватит чуть чуть поменьше его сделаем так осталось добавить нам рамку фотографии и здесь еще полоску сделаем Линию красную. Вот эти маленькие детальки, они задают общий стиль нашей картинки. Даже если вы поменяете расположение всех элементов и оставите эти маленькие фигурки. Все равно будет оставаться ощущение, что это все единое целое, единая картина. Так, можно продублировать эту линию сюда, вот на заголовок. Только повернем на 19 часов по часовой. И если вы, например, будете делать другие элементы в дизайне этой же группы, обложку, например, либо шаблоны для фотоальбомов, то просто вставляете эти элементы, это же цвета, и будет все в одном цветовой гамме. Так, здесь у нас будет обводка. Заливку убираем, цвет обводки, такой же серый возьмем. Так, общая у нас ширина шаблона 960 на 960 пикселей. Щелкаем в любом месте и зададим где-то на 900, не 9000, 900 на 900, окей. ctrl А, все это у нас выделяется и выровняем его также по центру. Так у нас создается обводка. Так, видим слово рейтинги у нас теперь относительно данной границы прилипло в правую сторону, надо его немножко выровнять. Хэштег. Так, создадим все это под одну папку. Я нажал для этого Ctrl-G, рейтинги. И топ-10 моделей также сместилось немножко ниже. Ну и поднять повыше его. Так вот. Чтобы расстояние вот здесь вот и вот здесь у было одинаковое. И добавим фотографию и покажу, как вообще это в действии будет работать в практике. Так. Где у нас изначально фотография? Вот это вот была. Например, вы передаете заказчику данный шаблон, им ему нужно будет потом менять фотографии. Здесь у нас подложка, здесь фотка. Нужно нажать Ctrl-Alt-G, то есть создать маску слоя. Теперь наша фотка не выходит за пределы данной фигуры. Видите, могу в любую сторону поворачивать, она все равно остается. Вот. Здесь, например, на фотографии основные цвета являются красный, вот здесь кубы, и черный. Но черный мы, скорее всего, менять не будем, у нас неизменный. А вот при замене фотографии, это, конечно, не супер необходимое, но все же желательно. Вот мы поменяли фотографию. Заказчик скорее всего будет углом постоянно делать. Если это не контент-менеджер, который обязан постоянно менять посты и выполнять свою работу. Вот, здесь основным, основным цветом является желтый. На обложке есть два цвета. Голубой и красный. Так, здесь видим, что сместилось. Мы поменяли фотографию и теперь уже можно выбирать какой цветов менять, либо это будет заменяем красный на желтый цвет ее платья тогда мой паблик нас сделать черным цветом ну и здесь соответственно эти элементы тоже на красный либо мы меняем вот эти элементы Сейчас все это выглядит в единой стилистике. Данный шаблон можно использовать не только как шаблон для постов в Инстаграме и ВКонтакте, но и как рекламный пост. Ссылку на него я выложу в описании к этому видео на канале YouTube. Если вы смотрите где-нибудь в паблике ВКонтакте, то переходите по, ссылку, по ссылке именно на YouTube и смотрите это видео, а под постом уже будет ссылка на сам шаблон. Если данное видео было вам интересно, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. И там есть снизу, где подписаться, колокольчик, нажмите его, чтобы получать новые видео первым. Также в описании будет ссылка на мой блог ВКонтакте о фрилансе и веб-дизайне. Все, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Пока.